выхлопа мне нравится как работает да, да. я бы поменял свой так называемый пирпин на эту технику в целом ощущение вот которое вот смотришь на него сделано прям очень добротно реально добротно то есть вот нет какого-то такого прям вот, ощущения китая четко явно вот, хорошее вот подогнано здесь Здесь также бампера сделаны, то есть вот, ну, ну, есть мне сварочка. нравится. Сварочка, конечно, не, ну, ну слушай. Вот вопрос, сколько сейчас стоит он и сколько другой, и поверь, что у него большое будущее. Насчет Хайсана, который Диба рассказывает, у меня вопрос спорный, не знаю, опять-таки многим может не зайти внешний вид у нас Конечно, народ да, нет. высокий клиренс мы замеряли значит у меня сколько получается 31, здесь 31 30. 30 сколько 33 сзади 33 сзади. при да. реально выглядит прям приятно на него смотришь патч кросс не да? нет нет китая вот такого, у меня даже похоже что какое-то ощущение какой-то некой смесь бирпи с полярисом какой-то есть такое. Быть, да. да. но вот эти элементы Надежные, крепкие такие, на самом деле. Да, Глад... Гладкий, вот не шершавый, но Вот он на гепарде. Вот этот э, принт, он, он шершавый. Здесь он такой прям приятный. Не знаю, вообще, мне... все элементы Мне очень понравился, прям реально понравился. Реально большое будущее у него. Кстати, не плохие, так, это 30-я Зила. Да, сразу. Она влезла, Встает ну, видишь, спереди. Резанный порог. Да основной. слушай, на xt пишет ноги на берег пишках ну, тоже резать. Сзади место хоть 30 Да. С слушай, очень много места. Реально. Редуктор задний косозубый. Да. И передний. То есть запас у него хороший. Мне понравился. Ну теперь осталось прокатиться, как он работает. Довольно? В следующем кадре. Запуск. Я не видел, но можем сейчас запустить. Ну, там, короче, он проверяет аккумулятор, проверяет датчик давления. А вот это мне напоминает... Что, вот, я про это говорил, видите, Вот что? это мне напоминает, знаешь, какой-нибудь этот «Жигули», в которых там дергается. Причем электронная часть, точная, вот она реально точно показывает малейшие изменения, видишь? Да. А это прям вот она... У меня прям «Жигули», УАЗик, например, который стрелочка поддергивается. Ну, может быть, просто глюк у тебя такой. не на всех такая. На всех, да? Вот эта тема, которая подходит, прям отличное решение, и не колхоз. Выхлоп достаточно негромкий, кстати говоря. Что-то уже? Сейчас Миха покажет, как он может. Сейчас Миха покажет, так он может. со стороны прям реально круто выглядит а? круто со стороны выглядит Смотри, да? Это да. Ашка, не а это ашка была слышно да все Два решения, я сделал, да, зажаты, так, да? Ага. и то что я сделал прям супер кайфовый мне нравится Странное ощущение. Ну ты сейчас поедешь поместить. Не-не-не, ощущение странное на месте. <смех> Че, <Что -то> покачивай? <смех> Я не привык ездить на кардаша. <смех> <смех> Из шлема. Да, согласен, это плохо. Ты чувствуешь, да, что там парковку не, забудь поставить. А? парковку не забудь поставить в избежание там газа лишнего? Слушай, подрывает отлично. Кстати, выхлоп э, мне нравится, как работает. Он прям не вот этот, а ручная какая-то. Да. Какая да. Ну, это чисто там, ну, ручная работа, скажем так, людей. Мне нравится. Вот, если говорить так вот, подвести итог, я бы поменял свою историю называемый ПРП на эту тему. Согласись, но есть эмоции. Да. И управляемость есть. То, что там попов да, и может, писал. И кстати, может быть, бы я все-таки взял бы карасиша. Вот какой-то есть в нем такой момент, где мне очень прям понравилось. Компактность и на нем можно как раз вот классно попрыгать на длинном, как не получается. И речки которые порой бывают небольшие, дотирующие перепрыгивать можно на нем на длинном.